Как сердце тает, пишет звонка твой Стал мне родным, забывай все слова, только твоя Как люблю за твои, чувства только для нас двоих Ты без слов любил и видишь, как я Больше не вижу никого Их ты моя слабость Взгляд обо всем говорит И когда мы вдали, рядом мы поменяла всегда меня ты Не занимая, стал мне родным Забывай всем слова, мне только твоя Я так люблю глаза твои Чувства только для нас двоих Ты без слов любил и видишь, как я Больше не вижу, нет